Привет, ребятки! Всем-всем-всем здорово! Сегодня четвертый день, как я пребываю в Украине после своего длительного путешествия в Батуми. Скажу честно, у меня был маленький такой депресняк после приезда сюда какое было такое уныние, какие-то такие негативные мысли, в общем, что я здесь делаю, я должен быть там, в общем, мое тело находится здесь, а ум мой там был, потому что реально за последние полтора месяца я настолько себя переместил в рынок недвижимости в Батуми, что все, все мысли о том, в общем, как я могу быть здесь нужным, как я могу быть полезным людям, как я могу здесь себе реализовать такое. И как бы оно так резко все обрубилось, моя, моя миссия летняя закончилась, и я вернулся домой, вот, и как бы вот такие мысли меня посещали. Мне даже один там человек, подписчик, наверное, не знаю, в общем, кто-то прокомментировал в моем вот предыдущем видео, что даже глаза приуныли у тебя, вот, ну да, такое было. Все, прошло, в общем, 4 дня, думаю, пора браться за ум, за мысли, надо себя ставить на нормальную колею, потому что надо жить настоящим, не фантазиями, Вот и надо находиться в том месте, где ты находишься, и мыслями, и телом, и душой. Поэтому я сейчас нахожусь в Кировограде, и я, в общем... С новыми мыслями вот опять начинаю записывать. Хотя это тяжело сделать. Я вам скажу, когда я был, допустим, там, в Батуме, там все новое. Каждый день какие-то новые знакомства, каждый день что-то новенькое узнавал. Какой-то был интерес чем-то подпитан. Поэтому мысли, в принципе, лились рекой. И прям мне было, что сказать, реально, чем было поделиться. Вот приехав сюда, я вообще я сейчас себя ходил, прям заставлял, думаю, о чем мне себя записать, о чем рассказать людям потому что реально ну, прям иногда хочется чем-то поделиться вот реально наступил тот момент э, я вышел прогуляться по городу э, и думаю посмотрю что у нас здесь есть новенького вот э, у нас построился значит такой дом это параллельная улица улица черновола вот а рядом улица карла маркса это большая перспективная это центральная улица в кировограде в крапивницком вот построился новый дом называется white white tower Первые три этажа это гостиница Апартьюа, и дальше просто жилой комплекс. Всего три блока есть, в каждом блоке на этаже по четыре квартиры. Квартиры значит, разделены таким образом, что у тебя есть ключ от квартиры, ты можешь зайти только на свой этаж, только в свой блок. Подняться на лифте можешь только на свой этаж. С лестницы ты можешь зайти только на свой этаж. Как бы Это очень грамотно сделано, соседи, грубо говоря, там, ну, твои соседи, и больше никто посторонний тебе на этаж не зайдет. Очень нормальный дом, реально. Мне честно, мне очень понравился. Прям хороших, тоже живет в Кировограде или там где-то рядом. В общем, если вы думаете о покупке недвижимости, о новострое, то э, вот реально нормальный нормальный пример. Сейчас я вам ценно расскажу именно по этому дому. Э, мне здесь понравилось практически все. Э, единственное, вот он девятиэтажный дом. До э, девятиэтажный этажный он как бы невысокие, да, невысокие как бы, ну, в Кировгороде высоких домов у нас нету это вот 9-10 этажей там, есть там 20-этажный какой-то дом один стоит, и все самый центр города, рядом окна выходят на стадион, окна выходят туда на старый город, в общем самый центр нормально, ну, тут, тут хорошее место месторасположение, большая площадка во дворе, место есть для паркинга, место есть детская площадка очень-очень все хорошо сделано. Квартиры реально большие, просторные. Вот я смотрел 85 квадратов, 90 квадратных метров. Есть студии по 40 квадратов, Ну, реально очень хорошо зашел. Это в черном каркасе оно сделано. Это как бы он такой черно-белый получается. Стены пеноблок, без штукатурки. Заведены уже все коммуникации. Есть пожарная сигнализация, видеонаблюдение на этажах, охрана. Территория охраняется так, ну так, заборчиком, да, ограждена. То есть реально как бы все сделано нормально для проживания, ну, мне кажется, вообще идеальный дом в Кировограде, как бы классный. Ну, честно, мне понравилось. Цены 750 долларов за один квадратный метр. Вот я смотрел, значит, 85 квадратных метров, это получается 63 с долларов за квадрат. Это вот в этом доме, это черно-белый каркас. Давайте Попробуем провести параллели, да, как бы, хотя это неправильно будет, если проводить параллели, например, с Грузией и с Украиной. Вот, потому что две совершенно разных страны, две разных экономики, разный уровень там, доходов и инвестиций в общем страну и вообще, как бы, ну, это разные понятия. Но раз у меня в последнее время просто был упор на недвижимость, то я буду как раз эти две страны сравнивать. И вот город Батуми, например, город Кировоград по недвижимости, как раз буду сравнивать. Я делаю свое дело. В общем, я говорю, в последнее время я занялся даже недвижимости и аренды именно в Батуми, поэтому у меня интерес непосредственно там есть. Вот, здесь пока есть я маленькая такая творческая пауза, не знаю, в общем, что я буду делать дальше по недвижимости здесь, но по Батуми я сейчас собираю туры и, в общем, буду возить туда людей. Сейчас я просчитываю стоимость тура, чтобы показать вам там стоимость недвижимости, насколько интересно купить там сдавать в аренду, сколько стоит, например, купить для жилья просто, а вы делаете для себя выводы. Итак, значит, смотрите, в Кировограде вот такой вот есть дом. Реально, вот чем он мне понравился, что новый дом в самом центре, очень хорошо сделан, хорошее месторасположение, хороший реально утепленный дом. Цена 750 долларов за квадратный метр. В Батуме за такие деньги можно купить, конечно, с видом на море, на первой линии можно купить в 30-этажном, 40-этажном доме, где-то повыше можно найти, где-то можно найти пониже, можно найти в старом городе. То есть, если у вас есть такое желание, допустим, да, приобретить, приобрести недвижимость или в Кировограде, или в Батуме, как бы вот вы просто, и смотря для каких целей, то вот как бы можно сравнить реально вот новострой здесь и новострой там. Вот, например, 85 квадратных метров реально которая мне понравилось. это две спальни отдельных большая комната студия и кухня вместе с как с общей, с общей комнатой 85 квадратных метров с балконом понятно тут вид как бы на море на, на город вид вот ну как бы в Кировограде особо ничего примечательного такого нет там море или там лес именно здесь в самом центре поэтому просто вид на город в Батуми же за эти же деньги можно купить реально ну, квартирку Поярче в плане того, что э, место расположения будет и видно море, понятно, и если это будет квартира для сдачи в аренду, то там доходность, наверное, будет больше, чем здесь. Хотя цены по аренде, вот в Кировограде, э, и цены на недвижимость здесь в Кировограде такие же, как и в Батуми, может быть, даже чуть-чуть дороже, чуть-чуть дешевле, но примерно такие же. Поэтому, если вдруг вы сравниваете вот эти два города, вот, обратите на это внимание и вообще задумайтесь. Возможно, как раз вам туры не помешают просто поехать, посмотреть, что там почем, какие у вас цели для приобретения недвижимости. Вот, и как бы сделайте потом для себя какие-то выводы. Немножко добавлю, я никого не перебеждаю покупать недвижимость в Батуми, нежели чем в Кировограде я лишь бы вам показал то, что есть реально в Кировограде именно из новостроя то, что реально очень классно сделано и цены, как бы, ну, вот если сравнивать там, с кировоградскими ценами, то цена в принципе там, не сильно дорогая студия 44 квадратных метра стоит 33 тысячи долларов 44 квадратных метра в новострое с видеонаблюдением, с охраной с паркингом, с детской площадкой то есть все новое и за такие же деньги чуть-чуть дешевле, там тысяч за 28-27 вы купите во вторичном жилье, вот в такой пятиэтажке, где-то тоже в центре города, там на соседней улице или соседний дом, тоже 44 квадрата, это будет у вас там двушка, да, там две комнаты будет. Ну, можно сделать одну большую студию то есть я примерно говорю то есть цена за квадрат в примерно такая как и везде на рынке будет немножко дороже но это новострой тут как бы реально ты переплачиваешь только за то что это просто новострой и все поэтому в принципе если вы намерены приобретать жилье то рассмотрите этот вариант как в реально прикольно мне понравилось. Получается вот седьмой этаж красивый ремонтик 8 квартир по моему на этаже ну что то что-то около этого пожарная санализация два лифта лестница вот такая квартира это 89 квадратных метров первый блок стены вот такая одна спальня большая там место для кондиционера радиатор стоит это отопление центральное получается да Да, крышная котельная вторая спальня независима от чего вот такая большая комната. Тут тоже можно разделить, отдельно кухню поставить там. Или студию сделать. В общем, так и банная большая. студию, можно сделать еще одну комнату. И студию? Да. Есть пожарная канализация. Вот здесь вот место для кухни, по идее. Там проверено вытяжка. Место для канализации будет вода. Сюда заходит. Вот видно город, на стадион. Детская площадка. Паркинг во дворе, да? Правильно паркинг? Да. Это седьмой этаж. Это шестой, шестой этаж. в да. а Блоки, в котором были по четыре квартиры. Двери закрываются, есть ключик. Э -э вот он ключ. То есть кроме владельца квартир никто не зайдет на этаж. И также на лифте тоже никто не поднимется, кроме у кого есть ключ от квартиры. Вот такая квартира, это 92 квадрата. Видеонаблюдение на этаже. Санузел вот такой вот. это гостевой, там основной. Да, основной, отлично, да, гостевой, основной. То есть тут можно даже ванну какую-то разместить, небольшую, вот одна спальня, вот другая спальня отдельно. Очень сделано это грамотно, можно вот это использовать как кухня, зона, гостевая, студия такая, какой-то большой диван, все кухня балкон отдельно а там отдельно получается коридор да и две спальни вот такой балкончик есть аккуратненький хороший хороший вот видно город вот так вот выглядит дом раз два три четыре пять шесть семь восемь девятиэтажный дом вот здесь при входе, я уже не показывал, там, в общем, есть ресепшен, э, гостиница, есть до третьего этажа, апарт Юа называется. Ну, дом хороший, реально классный дом, очень все хорошо сделано. Вот такие балкончики аккуратненькие есть. Не в каждой квартире, но вот можно выбрать. В общем, вот такая стоянка, детская площадка, здесь стадион, самый центр города, параллельная улица центральная. Очень-очень хорошее месторасположение, как бы очень красиво все.